Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревню. Сегодня замечательный, красивый день, солнечный, на удивление просто. Я, я долго собиралась и очень хотела провести розыгрыш на моем канале 7000 подписчиков. Для меня цифра 7 означает очень многое, потому как я закончила школу номер 7, живу в доме номер 7 и решила, что и 7000 подписчиков я Обязательно отмечу. В январе месяце я была в Голландии, в Европе. И специально для этого я привезла призы для розыгрыша. Люблю привозить из Голландии определенные вещи. И хочу сказать, что именно я хочу сегодня разыграть. У меня, у меня будет два приза. Что я привожу обычно для себя из Голландии? В принципе, ведь в России у нас тоже всего достаточно, всего много. Конечно, я привожу из Голландии сыр. Такого вкусного сыра и замечательного. Сложно где-то попробовать. Ну, наверное, есть в Швейцарии, есть во Франции сыры. Но Голландия – это страна, где готовят замечательные сыры. Со своими традициями очень хорошими. Поэтому сыр привожу всегда. Сыр, конечно, мы съели, понятное дело. Что привожу я обязательно из Голландии? Так это духи. Очень люблю духи фирмы Gloria Vanderbilt. Это очень серьезная фирма, которая существует э, довольно-таки давно. Она производит всевозможные вещи, там вплоть до джинс. Но ее парфюмерная линия мне очень нравится. Крема замечательная. Духи вне конкуренции. В 1982 году стали создавать линию духов в Глории Вандербиль. Вот они таким образом выглядят. У них очень красивая упаковочка. Вот такой лебедь нарисован. Выбит, выбит лебедь. Ну Это духи, которыми я пользуюсь, показываю. Выбит лебедь. Это очень элегантный, красивый флакончик такой. Я пользуюсь этими духами. Это удивительно нежный, волшебный запах такой. Конечно, они считаются классическими духами. Но вот для женщин, которые предпочитают не что-то экстравагантное, резкое, эти духи будут просто исключительными. И в этом году я еще купила и другие духи. Вот называются они Miss Gloria Vanderbilt. У них запах более пудренный такой. Ну, какой-то он отли отличается, вот они два направления духов Гори Вандербель, но они отличаются друг от друга, эти как-то более, ну, пудренные, нежные такие, мне очень нравятся. Вот. вот что я привожу оттуда, понимаете, это обязательно я еду, если кому-то подарок, то я обязательно везу эти духи, и еще ни раз не слышала я, чтобы мне сказали, что они кому-то не подошли, потому что на каждой женщине они с совсем по-разному звучат поэтому конечно конечно вот эти духи для меня является приоритетом того что я оттуда привожу ну на как зимний вариант мне очень тоже нравятся вот эти духи называются они маруси что-то производитель франции но они там продаются вот тут я скажем в наших парфюмерных магазинах не видела это название маруси духов и автор этих духов Вячеслав Зайцев. Но они больше подходят как, как такой зимний вариант. Они чуть-чуть рисковатые, но потом, когда зимой они, значит, уже подойдут к тебе, к твоей одежде, они очень хорошо звучат по-зимнему, манящие, такие красивые тоже духи. Так что обратите внимание, если когда-то увидите вот такие духи, называется Маруси. Они очень... Я уж не буду их распаковывать, потому как они, они в очень красивой бордовой такой упаковке насыщенной. Флакон очень-очень красивый, так что если когда-то вы увидите эти духи, то возьмите, возьмите, попробуйте в коллекции. женщин должны быть такие духи. Я хочу разыграть два приза сегодня. Разыграю я его в конце недели, то есть сегодня вот у нас вторник, и я обязательно должна разыграть это в воскресенье, потому как у меня приезжают дети, дочери с Голландии, и я поэтому, ну, физически я просто не смогу на той неделе даже этого сделать. Это будет у меня сделано в воскресенье, то есть дней мало тут, конечно, вот 5-6 дней, так что кому интересно, тот уложится в условия розыгрыша, и я хочу еще вот такую деревянную ручной работы совушку разыграть. Посмотрите, какая она милая. Она здесь идет на ну, на подвесочке. Это ручная работа, ну, интересная вещь. Вот кому нравятся такие вещи. Мне лично нравятся, поэтому сова это символ дома, это символ мудрости. И в каждом доме должна быть своя сова. У меня есть сова, я делит такие вещи пусть это немножко ну, считает что детство шутки там зачем это надо но тем не менее я хочу сегодня разыграть два приза это будет духи глория вандервиль я вас уверяю что это действительно очень хорошие духи вот такую совушку совушку и каждый Каждому вот, этой вот каждому розыгрышу я хочу приложить упаковочку очень красивых салфеток. Салфеток такие очень нарядные. Тоже, видите, какие они? Такие вот какие у меня двойные собранные салфетки. Я думаю, они будут не лишние. Если кто-то занимается декупажем, так это вообще волшебно. А если нет, вы можете просто применить их в своих бытовых целях условия моего, моего конкурса будут очень просты для розыгрыша этих двух призов нужно обязательно быть подписчиком моего канала так чтобы открытые были подписки потому что я буду смотреть при розыгрыше подписку на своего на свой канал и он должен быть эта подписка должна обязательно быть открытой надо поставить лайк определить мои видео в понравившиеся и дать ссылку на социальные, любые социальные сети. И эта ссылка должна обязательно быть под видео. То есть я участвую, и ссылка на социальную сеть. Первым для розыгрыша будут духи. Вот так это будет выглядеть. Например, это будут духи с салфеточкой. И второй приз мы разыграем. Это будет солнышко вот с такими салфеточками. Я думаю, что условия розыгрыша очень просты. Участвуйте в розыгрыше, будьте удачливы, будьте победителем. И подписывайтесь на канал. Я очень рада всегда новым подписчикам. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому!